Брихаспати — это э, существо, которое определенным образом, э, которое, с которым можно общаться или на которое можно влиять, или с которым можно коммуницировать определенным образом. Так вот, это время, когда мечты выполняются или исполняются. Но э, это самое лучшее время, особенно вот на следующий год, когда хорошо носить на себе камни серого цвета. Если носить на себе камни серого цвета, то тогда и замуж выйдете, и все мечты исполнятся. А если носить жемчуг, особенно на центре груди, то никто вас никогда не обманет. Мудрость будет, и человек способен справиться с эгоизмом. А еще, если носить черный, то вас не будут обманывать в деньгах, а если белый, то вас не будет мучить эгоизм, и на вас перестанут обижаться окружающие люди».